Здравствуйте, меня зовут Константин Королёв, и я э, член избирательной комиссии территориальной с правом решающего голосом. За моей спиной расположено здание, в котором э, работает правительство нашего города. Еще совсем недавно э, в этом же здании работало два избирательных участка, которые я навестил. И э, там происходили некие события, да, которые, э, которым я бы хотел дать комментарий. Потому что очень многим людям совершенно непонятно, о чем идет речь и что же на самом деле происходит. Представьте себе ситуацию, что э, вы приходите на свой избирательный участок и показываете члену комиссии паспорт, чтобы он выдал вам бюллетень. И вдруг оказывается, что напротив вашей фамилии уже стоят, стоит чья-то подпись, и э, член комиссии начинает суетиться, он говорит, что он сейчас, конечно же, все исправит, это техническая э, недоработка. Действительно, так случается, иногда... Действительно, может быть так, но может быть и по-другому. Это может быть признаком масштабных, серьезных фальсификаций, которые могут изменить, вообще говоря, даже результаты кампании, голосования. И как же нам отличить одно от другого, причем не когда-то потом, а именно в той, в той ситуации, и пресечь, скажем так, вот эту масштабную фальсификацию. Есть только один, единственный способ – это документы, комиссии, в которых фигурируют это списки избирателей, это информация о динамике голосования и так далее. Эти документы должны быть, обязаны быть гласными, потому что иначе нет никаких возможностей бороться с масштабными фальсификациями, бросами и так далее. Именно вот на это и была направлена ну, по большому, в большом, в массе, скажем так, моя активность при обходе разных участков, в том числе этих, которые были вот тут у меня за спиной. И, конечно, везде, практически везде мне в этом отказывали. И проконтролировать э, в такой ситуации ход голосования, его итоги, его адекватность и корректность совершенно невозможно. Э, к сожалению, именно это и непонятно э, обычно людям, которые ждут живописной картины, какого-то человека в маске, который вбрасывает пачку бюллетени в урну. И вот именно это считается фальсификацией, талонным каким-то вот, э, образом, да, который приходит сразу на ум. А на самом деле самые опасные фальсификации заключаются именно в сокрытии информации о том, как процесс происходит. Такой временный или Разве вот такой пластик? А, а, вот а у него есть? Да, разумеется. И вы мне не можете его показать. А почему не На каком основании? На каком основании не можете? На каком основании я должна вам показать? Я не обязана предоставлять никому документы комиссии. Там написано обратно в пункте 5.4.5.2. А давайте посмотрим вместе, если она у вас есть. Ну, у нас четкое вообще понимание того, что документы комиссии никому не походят. Откуда это понимание? Вот как раз из этого самого порядка. Очень, очень ну теперь я вас уже уведомила. Изначально вы не уведомили. А вот с охраны вы не разбираетесь, что они снимают? А охрана предупреждала вас? А у них есть удостоверение с медом, что они снимают? А были ли какие-то участки, на которых были. намного были. получше? Но я не буду их называть, с вашего позволения, потому что в наше странное время у них могут быть проблемы. Нет, но я к тому, что на этих участках, если на них было получше, то в чем это выражалось? Показывали кое-какие документы, иногда давали фотографировать. Более того, иногда мы вместе устраняли нарушения так, чтобы законодательство было соблюдено. Соблюдая все нормы, которые предписаны Роспотребнадзором, работать просто невозможно. В такой жаре в этом щитке и в маске, это просто нереально. Ящик для голосования, вы Витали? его а, это стационарный или переносный? Нет, это переносный ящик для голосования, который используется до дня голосования. Ага, это вот голосование mm -hmm. по, по адресу и голосование, вы а же сами придумываете? Да. Yeah. А, Конечно. Вот. Yeah. Но вы не согласны с тем, что процедура в вас? Почему не согласна? Нет, я, я говорю, вы согласны с этим? Да, да, конечно, я согласна. Тогда не я должен вам говорить, на каких, на каких основаниях вы мне покажете, а наоборот, на, каким, на каком основании вы мне отказываете? На основании того, что документы, которые находятся в на работе сейчас, нет, я их нет. Вы можете мне просто пояснить, как вы это понимаете, основания, на котором вы мне сейчас отказываетесь? 5-4 и 5-2. Какой секрет в этих данных содержится, по которому вы меня Нет, они абсолютно не секретные эти данные, но дело просто. том, 5-4. В ходе голосования члены комиссии наблюдатели преодоления со списком участников голосования могут убедиться в правильности внесения в средних участников голосования, наличие записи адреса или и так далее. В ходе голосования. В ходе голосования вот. Сейчас идет голосование а... Ну, на самом деле мы документы не показывать. Я уже это понял, просто я хочу понять вам. Мне уже так отказали там на 20 участках. В ходе голосования члены комиссии и наблюдатели при ознакомлении со списком участников голосования могут убедиться в его правильно. То это я не из головы. Я, а сейчас я хочу обратиться к членам избирательных комиссий, участковых, тем самым, наверное, не всем, да? но тем не менее многим достойным людям, которые своей работой позволяют нам всем, в том числе и мне, быть свидетелями тому, что происходит на избирательных участках, и попросить их не впадать в уныние, ни в коем случае не расстраиваться и понимать, что... Вы сейчас, наши глаза, и вам просто необходимо поведать тем, кто хочет это слышать, поверьте, таких людей много, что же на самом деле произошло с 25 по 30 число и в день голосования.